Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Рассмотрим еще один ETF, TLT, ориентированный на 20-летние казначейские облигации. В принципе, он интересен в тот момент, когда процентные ставки снижаются, ну или в перспективе будут снижаться, тогда доходность по облигациям хоть каким-то образом начинает быть конкурентоспособной. Ну и, соответственно, сюда можно переводить свои активы. Ну а мы используем этот... ETF в качестве индикатора. И каким образом? Если посмотрим на график, то увидим, что резко вырос TLT в цене, когда началась пандемия. На рынке образовался хаос, и соответственно, крупные игроки из рисковых инструментов переходят в менее рисковые, такие как TLT. И отсюда, естественно, рост стоимости в цене. Вот И такое происходит каждый раз, когда на рынке что-то вот такое непонятное. И мы, конечно, это используем. Каким образом? Если а, TLT начинает расти, то есть на этой неделе он, скажем, сделал плюс 2%, на следующей неделе тоже плюс 2%, и таким образом, если продолжает он расти, то значит нам необходимо обратить внимание на то, что на рынке что-то происходит. В данном случае нужно подумать о защите депозита, когда TLT вот таким образом растет и растет. И если мы добавим, естественно, нужно ориентироваться не только на этот индикатор. Есть еще индикатор VIX. и в купе уже два эти индикатора могут нам говорить о какой-то ситуации, либо негативной, либо позитивной на рынке. Кстати, по ВИКСу на нашем канале есть ролик записан, так что проходите, посмотрите. И эти два индикатора дадут возможность адекватно оценивать действия рынка. Ну и в случае чего сохранить свой депозит, либо вовремя выйти в кэш.